Сегодня мы проснулись без 10 9, на 10 уже занятия. За это время нужно успеть либо сходить покушать что-то, либо приготовить самому. Но приготовить, наверное, я не успею. Я порезала только что яблоки детям на кусочки. Это такой перекус, чтобы они не просили. Замочила вчера нут. И сейчас выпьем по стакану теплой воды. И я пойду заниматься. А Сережа пойдет их покормит. Потом он присоединится ко мне, а дети пока в это время погуляют. Изнута сегодня буду готовить суп. Вчера купила специи. Так. А вот, специи. Вот, карри нашла. Я взяла еще баклажаны. Я хочу суп из баклажана. что-то захотелось баклажаны в акции были и взяла паприку вот такую вот пришел на занятие. Что ты хочешь? Где нам его взять? Дома. Дома банан взять? Да. Дома. дома. Дома дай банан. Так, дома дай банан. Наш урок начали прерывать шумные повестки с Японии. Мы сегодня раньше закончим. Команда недели здесь прозывает. Завис у автомата тоже. Как убери? Все, отпустить уже наш добавлен. Потому что я себя чувствую вообще. Друзья, всем привет! Перед нами стоит важное задание. Завтра у нас именинница, поэтому нужно подготовиться к дню рождения и сделать максимально приятно этому человеку. Несмотря на то, что день рождения будет проходить очень далеко от дома и далеко от близких, хочется поднять человеку настроение и максимально сделать этот день добрым и действительно праздничным. Мы сейчас отправляемся в город. Вы, естественно, едете вместе с нами. Будем искать свечи, торт, будем искать всю атрибутику для дня рождения. Мне уже сбросили несколько магазинов, где я могу это все посмотреть. Мы посмотрели по Google Maps. Магазины недалеко от нас, поэтому поехали. сейчас циферки. Пятерку нашли. Теперь троечка нужна. Вот. Найдем мы тройку или не найдем шариков. Шарики мы брать не будем. Вот здесь еще можно посмотреть. Нет, нет да? Что такое? это Здесь даже баллоны для шариков продают. Нам колпаки ищи, пожалуйста. Нет? Сейчас, наверное, будем другие какие-то брать. Такс не вижу я а, вот еще что то есть для дня рождения У нас 35 юбилей. Вот, колпачки нашла. Колпачки. Всё, всего одна евро. Нам подходит. Супер. Угу. Смотрите, какой капкейк. Это Катулка, что ли? А, нет, это, наверное, запекать можно прямо здесь. Прикольно. Милая вещица. Так, что мы смогли купить? Мы купили детское шампанское, купили вещи Идем дальше. Теперь нам нужен тортик. Начали тортиками разбираться и, оказывается, у них вообще практически все замороженные. Видимо, потому что жарко. Но... Не знаю. Давай этот, этот беленький, М -м -м. и свечи будут разноцветные, красиво на нем смотреть. Его довести. Ну да. Детский вот что сложно Детский! для нас. Да, и такой перекус мы взяли. Что... А как ниже. Вот что за... сложно для нас? Так это парковка подземная. Вот мы припарковались, вот видите, красные такие горят фонарики. Вот там, где зеленый, это место свободное. И каждая зона она обозначена цветом. Вот у нас оранжевый наранха. А мы вроде вышли как бы там, где должны выйти. Но машину мы свою найти не можем. Это очень неудобно. Ну, будем искать выход. Неправильно мы. С той стороны, наверное, вышли. Вс время путаемся. А что, тут два уровня? Да. Наверное, ниже. Мы спускались же совсем низко, помнишь? По круговому движению. Мы... Мальчики в сторону, машина. Мы поехали ниже. Где машина? Здесь были, я помню. Да? Помнишь, а, Сереж, мы только что были, да, мы прошли. Помнишь Да. Я помню. Вот цикл, помню. Здесь да. цикл, помню. А, Б? Были. Еще раз. А может через торговый центр? Я помню, как через торговый центр мы заходили. Надо идти быстрее, потому что растает торт. И спуска вот все понятно. <связывается> так прось <связывается> ты, ты представляешь типа мы искали мы не нашли машину. <связывается> <связывается> <связывается> да А, наверное это разные да совсем <связывается> да вот оранжевая зона здесь по-другому здесь выше даже потолок Нам еще цветы надо купить. Цветы, мы сейчас едем, завезем торт, поставим в холодильник, иначе он растает. А цветы поедем, покушаем, а потом поедем. Ура, машина нашлась. Готовлю обед. Сейчас обжариваю овощи, делаю такую заготовку. У меня будет суп будет скупить с баклажаном я два баклажана почистила один оставила нарезала чеснок морковку на ночь замочила нос сейчас она у меня здесь обжаривается. морковку кубиками и картошечку сейчас это все обжариваю с паприкой так обжариваю с паприкой добавляю баклажаны мелко-мелко нарезала потому что это это суп-пюре должен быть, но мне нечем будет его перебить. У меня есть только толкушка для картошки. Сейчас нужно обжарить. Сейчас буду использовать кари. Я очень рада приобретению этой специи. Так, щедро сюда. Хотелось бы добавить еще имбирь я дома еще добавляла кориандр я добавляла но я не нашла здесь этого всего поэтому будем использовать кори добавлю, добавлю немножко водички чтобы она томилась овощи я протушила добавила воды они у меня кипят и сейчас добавлю еще вот такой томат Параллельно я учу испанскую. Так, добавляем. Сейчас цветы выбираем. У них да, ну, очень много цветов. Но я видно далека от этого. Ну, вот каралина, такие да, вот. вот В такой упаковке да. они год стоят. в колбе. Да, верно, Красиво. Да, да, да, да, да. Мы выбрали. Все, Остановились колбе, да, вот давай, такой. Давай, давай, Цветок давай, красный да, в колбе. Давай, давай, давай, мы вообще думали традиционно букет, но так Я муж люблю. хотел. Это Здесь выбора. Это, это уже третий наш магазин. Нет бам выбора бам нормально. Бам вот бам это все букеты да. и все. А но бам они бам такие. не симпатичные нам, да? Вообще розочки а с ромашкой. А. А а бам бам таких бам много бам. Вот так, любите своих жен. Да, ну это такое, много наляпиского да, там. А -а -а. Ну, Сейчас еще и запакуют красиво. Угу. Да, прям целый... Цел... целый лес, да, для гномиков. А? Да. Прости, не трогать. трогать руками. Тут вот тоже все долго живущие. Тут да? угу. 13 лет. Тут 13. О, Грассис. Да. Смотрите, какая красота. Еще и поковариваю. Прикольно, смотри, цвет, еще, да? mm -hmm. mm -hmm. Торт наш готов! Сейчас идем поздравлять! Шампанское, подарки и обязательно зажжем Вечер. Зажжем. Да, зажжем ты, -то, точно. Готова, -то, команда? Кто шампанское сет? А Подожди, я ты. что А буду. ты будешь... Вот, сейчас? Нажимай, там красный Одна горит. Же, звони, тихонько иди. Ты всегда копыт на топ. Сейчас а -а -а. Сейчас горят. Не а рождения! -а -а.